Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Донок, Корсаковского района Орловской области. Приятного просмотра! Не знаю даже, откуда начинается деревня. Вот идут линии электропередач вот первое здание скорее всего дом был потому что забор еще вот виден и остатки стен, стен остались вот там виднеется еще домик какой-то крыши сейчас подойдем поближе посмотрим если там кто живет ли кто вот здесь как бы дорога была видно что колея осталась домик остатки забора электричество не подходит смотрите друзья дом не такой уж и старый силикатного кирпича сделано, но никто здесь уже не живет Домик открыт, вечер сломали. Вот у нас идет дорога, впереди виднеется башня водонапорная, вся ржавая, помятая, и вот здесь должны у нас еще быть дома. Интересная дорога. Кто-то сил? Может, кто-то живет еще здесь. Так, вот окошен. Вот еще сарайчик. И дом тоже был. Из силикатного кирпича. Крышку раскрыли. здесь еще сарайчик тоже силикатного где он закрыт в замках ну, наверное кто-то специально окашивал чтобы туда подъезжать кто-то здесь что-то хранит да, все закрыто и дальше не окошено у нас. Электричество идет дальше. Вот здесь видно, что дорога была. клей осталась от дороги. Пойдем по ней, посмотрим, куда она шла эта дорожка. А, клубника пахнет. Вот впереди еще. Ага, вон еще домик. В зарослях. Это, наверное, это, получается, где дорога шла по деревне на крыше труба думаю не подойти что-то все заросло совсем хотя можно попробовать вот здесь пройти дальше не пойду такой домик, друзья, заброшенный и здесь, по-моему, тоже дом был развалился. А вот на той стороне виднеется крыша металлическая дом и туда дальше тоже домик заброшенный и дальше туда крыша вон далее виднеется и стены от дома на той стороне тоже Располагалась деревня. А мы идем с вами дальше. Вот там домик виднеется еще в зарослях. О, и чья-то лошадка гуляет. Вон она. Возможно, кто-то здесь живет еще. На берегу гуляет лошадь. пройдем подальше здесь дорожка уже более-менее заросшая. ну вот здесь вот сто процентов друзья располагались еще дома я думаю их очень много вот столбы оттуда начинаются здесь столбов нет уже либо попадали сгнили либо еще вот здесь кто-то выедает траву смотрите Здесь тропинка уже такая натоптанная. Я бы не сказал, что здесь никто не ходит. Вон домик еще один увидел в кустах. У реки. Красота, просто красота. Впереди виднеется еще домик. Вот дорога натоптана вообще, это по-моему. В родник может ходит кто-то. Да, здесь дорожки натоптаны. Трактор, вижу, стоит. Вот коровка ходит. Сейчас вот этот, наверное, собственно, никто здесь живет. Он наверное дорогу. Урожай поспевает, пожелтел уже. Скоро уборочная начнется. Здесь от сена кто-то косил. А вон, кстати кто-то собирает сено, парень какой-то. Вы давно живете здесь? Всю жизнь. Всю жизнь? Да. Здравствуйте. Как живется? Нормально. Нормально? Да. Вообще в деревне есть кто-нибудь еще? Нет. Вы эту год не живете. Да. А как деревня называется? Раньше Донок, сейчас Улиновка. А что, переименовали, что ли? Да нет, она как делилась, как раньше, казалось, колхозы или были. Ага. Ну вот она, частями. Ну а вообще, а полностью она называлась Дану. Данком называлась, да? А, я смотрю, вот нас и была сделана. Да. Хотели делать дорогу, да? Да. И что, и все, забросили? Ну это когда советская власть еще была. А вы родились здесь? Да. Раньше народу много было? Да, домов, да, наверное, на сто было. На сто? Да. Ничего себе. Ферма была, да? Ну и ферма. Крупно-рогатые, коровы, короче. Вот свиньи были. А сейчас ничего. А куда все делись? Ну, кто куда? Поразъехались. Поразъехались? Да, кто умер, кто уехал. А как считаете, из-за чего поразъехались? Ну, школа далеко была. А здесь не было школы? У Краснодубраева, в Даниловом. А, в Даниловом была школа, да? А вы как ездите, продукты где берете? Покровку, да. Сколько, от, сколько до Покровки отсюда? Ну, ну до Покровки, наверное, километров 5. 5 километров? Да. А зимой как? Ну, зимой на лошади. На лошади? Да. Mm. Когда снег много то на, на тракторах. А, вода, а воду берете где-то? В роднике. В роднике, в речке, да? да? А электричество? Ну, все-то есть. Есть? Mm. А что-то, смотрю, там провода столбов нет половины. Ну, а трансформатор там, через... а -а -а. на той а -а -а. стороне. А так, телевизор показывает все? Телевизор показывает. Сколько программ? 20. 20, 20 программ? Ну, у нас нет, не тарелка, наверное... Это... Ну, а медицина? Ну, а медицина? Как приспичить, куда? И, ну вот зимой куда? Ну куда, или скорую вызываешь, или туда Дружбы, или куда едешь. А вы там вообще скор... Корсаковский район считаете? Да. Да, да Корсаковский Ну и скорая едет с Корсакова сюда к вам, да? Да. да. Ну, а если грязь? Или снегом замело? Ну снегом замело. Ну, на лошадь до этой, до покройки, а там скорую будет, да. А вы на пенсии? Да. да? На Хватает пенсии? Так хватает. Хватает? Да. Когда детки помогают. А дети сами живут? Нет, да. один вот с нами. А, -а, -а. а эти. У нас пятеро, два парня а дючат. Угу. А парень один в Туле живет. А эти от в Алексина. Ну и, и вот ваш дом здесь только один. Вообще вот. Туда, туда, больше не, нет никого? Ну, есть, а разобранные. Ну, не, никто не живет? Не. А вы что остались, почему? Ну, привыкли, так вот и живем. Да? Да. А у вас свое кладбище здесь есть или как? Как? Нет, в Все в Покровке вы относитесь, да. Да? Ну, да, с Даниловым, как раньше там церковь была. Ага. С Даниловым туда хоронят, в наш. А воды давно нет? Я смотрю, вот башня стоит. Ну, вот как поразъехались все. Уже давно, да? Да. У mm -hmm. нас просто загорел, и больше никто не стал делать. Вот, друзья, вот так собирают сено на лошади самодельные грабли. Как живется? Плохо, видишь. Так. Плохо? Ты в школе учишься или нет? Нет. Нет? нет. А сколько? ты учился уже? Да. А учиться дальше. Ну вот, видишь, учиться. Когда? Некогда, Некогда, да? <смех> учиться. Надо работать, да? Родителям надо же помогать. А тебе сколько лет сейчас? Мне 23. Ты уже в армии был? Нет. Не был еще? А интернет есть здесь? Нет. Нету? Так, друзья, собирают сено на лошади. На ферме я трактористом, то на ферме с лесорему работал. Интернет не берет. Интернета интернет нет. Надо выходить сюда вот. Ну интернет вот. берет надо, вот сюда, куда повыше выходить. А, На... а в реке рыба есть? Рыба была. И, а вот это вот Или вот поля поливали, закачивали А И прям плать... с речки что разберут? Платину, да. Платину. Разворочили, воду вывезли, спустили. Ага. Сейчас там ручей остался. Понятно. Ну иди, это родник наш семьи. Тут было 60 домов. Шесть... в этом? Нет, ну этом это в последнее время. А так вот... А о, там еще вот, как вот, лесок, там дома еще будут. А сейчас нет там? И туда, да, да, ну нет. А вообще вот дома не продаются вот так, чтобы вы не слышали, чтобы продавал бы кто-нибудь дома здесь? Нет? А для чего их? Ну, так может, на дачу купит или да, Ну, они развалились. Развалились, да? Старинные. А там вот... А вот, ну, вот там вот я видел, они такие более-менее, силикатного кирпича дома. -то. Ну, вот, квартиры там были, а один новый, ну, как новый пошел, когда советский военачальник дорогу строили. А, ага. Квартиры, и, наверное, квартир 8 было. Но для рабочих делали да? Ну, да разобрали их а один одна квартира вот не уже прошлый год наверно сгорела что-то -а -а. металл сбирает траву поджигает и тот сгорел ай квартиру а там стоит. Ну, понятно один. да ну природы, конечно хорошая у вас прям тут вид такой хороший ну, привыкли вроде Ой, тут они родники у вас, вот родник, они тоже илются уже. Это что за птица? А это. Чибис. Чибис? чибис? А тут тоже течет, да, родник? О, здесь большой. Ничего себе прямо с горы идет. И тут. Ну вот попробуй, попей. Да ну она небось ледяная. Ледяная. О. А зубы заходит. Хорошо, камушки такие. Прикольно. Красиво. Жаль, что все погибает. Было. Хорошо. очень жаль вот такая вот деревня друзья данок она же брундуковка орловка брандровка ульяновка наверное правильно все назвал из четырех деревень состоит раньше это была все одна деревня сейчас из этих деревень остался всего лишь один жилой дом в котором живут люди но тоже подумают уезжать Сейчас посмотрим с высоты на эту деревню. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, и отзывы. Всем до новых встреч!